Так, на злобу дня делаем маску защитную от коронавируса. Что нам надо? Одна салфетка, вот такая, которой руки вытираем. Две резинки для денег и степер. Значит, сначала складываем так. Так. Так. Салфеточку, да? гармошечкой зафиксируем, зафиксируем, получается вот такая вот, теперь вложим сюда одну резинку, сюда одну резинку, загибаем, вот так вот, чтобы резиночка была у нас, опять же, степляем раз, сделать здесь, загибаем, Уголочек степлером раз сделали, расправили, получили маску. Да. Все, она готова, за уши резинки. Ну, это вирус не пройдет и вот так вот за ухи раз и вот такая получается у нас матка. Вот. ну конечно не панацея но во всяком случае вот так вот быстренько где-нибудь когда вы находитесь в офисе да и вам необходимо сделать какое нибудь средство индивидуальной защиты я считаю вполне она подойдет ну, все вот так вот как бы всегда пригодится.